Наталья Лисянская, и сегодня я предлагаю вам поговорить о том, как пережить новогодние праздники, чтобы они были на самом деле радостными и счастливыми, а не приводили к стрессу и депрессии. Американская ассоциация психологов пришла к выводу, что новогодние рождественские праздники, они являются довольно стрессовой ситуацией для людей. Особенно новогодние и рождественские праздники как стресс-фактор выступают у женщин. Вот сегодня я предлагаю вам поговорить о том, почему так происходит и что сделать, чтобы Новый год и Рождество были на самом деле счастливым временем года. Итак, почему же новогодние праздники являются стрессовыми? Ну, первая причина, потому что очень часто нам не хватает времени и денег. Мы не успеваем купить всем подарки. Мы переживаем из-за того, что вместе будет собираться вся наша большая семья, а очень часто это не всегда приятное общение между собой и Также с нами играет свою шутку нереализованные ожидания, потому что все мы хотим с нового года или в новогоднюю ночь, чтобы осуществились наши мечты. И с нового года, с 1 января мы все хотим начать новую жизнь. Но очень часто наступает 1 января, а в жизни ничего не всему приближаются уже рабочие дни, и от этого настроение падает. Плюс ко всему навязанное СМИ представлением о том, как нужно радоваться новогодние праздники. И если человек понимает, что что-то он не до такой степени счастлив, как нужно, то где-то возникает чувство вины о том, что ну, я недостаточно радуюсь Новому году, что-то со мной, наверное, не так. Плюс ко всему важно придерживаться диеты, а на новогодние праздники это сделать ну, довольно сложно. И, конечно же, с нами злую шутку играет то, что ну, нам, женщинам, важны даже в новогодние праздники, когда много суеты и много дел выглядит свежо, красиво и создавать вокруг себя радостное и праздничное настроение. Что же делать, чтобы эти стрессоры не влияли на нас, и праздники для нас были на самом деле счастье и радость? Первое, что нужно сделать, это спланировать праздничный бюджет. Вы берете свои деньги и раскладываете их на три такие вот кучки. Первая группа наших денежек – это те деньги, которые мы разрешаем себе полностью потратить. На всеновогодний стол, на подарки, на все гирлянды и шарики. То есть это то, что мы планируем обязательно потратить на новогодние праздники. Вторая сумма денег – это те деньги, которые мы можем использовать, если вдруг у нас ненароком закончилась первая сумма денег. Ну и третьи деньги – это те, которые мы не разрешаем себе тратить на подготовку к новогодним праздникам. Это та сумма денег, на которую мы будем жить уже после новогодних праздников. Что, о чем еще важно подумать, так это о подарках и о, о, о, о закупке продуктов заранее. Хотя бы за одну-две недели спланируйте, когда и что вы будете покупать. Таким образом вы обезопасите себя от о, о, тревоги и от ненужной беготни по магазинам в те моменты, когда весь город вышел закупать о, о, подарки или продукты. Также важно просить о помощи. Если вы понимаете, что вы не справляетесь, или что в какие-то моменты вам что-то сделать сложно, просите о помощи своих домашних, своих подруг, своих друзей, и они обязательно вам помогут. Иногда бывает так, что в чужом доме люди готовы сделать вот то, что нам делать очень хочется, и то, что для нас является на самом деле очень нежелательной процедурой. Поэтому просите о помощи и вам помогут. Также спланируйте обязательно активный отдых после новогодних праздников. Вытащите себя на прогулке, в тренажерный зал, покатайтесь на лыжах или санках. Но активность должна быть, потому что чем дольше вы засидитесь дома после новогоднего застолья, тем тяжелее вам будет возвращаться к жизни более активной. Плюс ко всему не забывайте о времени для себя, не забывайте для, э, о том, что нужно выделить время для того, что вам нравится, для того, что доставляет вам удовольствие. Это могут быть прогулки, интересные книги, медитация, опять же, тренажерный зал йога, все что угодно. Главное, чтобы вы от этого получали по-настоящему удовольствие. И если вдруг в какой-то момент вы понимаете, что вы испытываете не совсем новогодние чувства, если вам становится грустно, или вы испытываете какие-то, у вас поднимаются какие-то обиды, не нужно от них отмахиваться. Просто примите все чувства, все переживания, которые у вас есть. Если есть возможность их проговорить, сделайте это. Или просто возьмите листы бумаги и выпишите все, что вас беспокоит, все, что вас тревожит, все, что вызывает вашу грусть. Просто выпишите это. Вы можете выгораться в подушку, поплакать, но просто не давите в себе эти негативные чувства. Если вы с ними хотя бы что-то сделаете, если вы дадите им хотя бы как-то выйти из вас, они не будут вас беспокоить. Но если вы будете их подавлять, то рано или поздно они накроют вас еще больше. Поэтому, пожалуйста, будьте экологичны своим чувствам к себе в эти новогодние праздники. Помните о том, что новогодние праздники – это не только готовка, уборка и встреча гостей, но это еще и волшебное время, когда сбываются мечты, когда… Все ваши желания могут быть реализованы. Это то время, когда вы можете показать свое другое я. Это то время, когда вы можете выйти из зоны комфорта. Просто будьте собой и разрешите себе быть счастливыми. Я желаю вам счастья в Новом году. С любовью Наталья Лисянска.